Так вот я обнулил пробег Б. Замерим, сколько съест масла за тысячу пробега. На вязкость 20550. Сейчас заводил машину ну, крутила долго уже но когда завел, она не троила на холодной обычно очень троит трясется и то есть ехать вообще невозможно я завел сразу поехал как, всяких дерганий ну, то есть сразу все цилиндры доработали пока так все пока без газа. Кто писал, что он без газа будет лучше заводиться. Утро следующего дня. Будем заводить без газом. В общем заводится так же плохо, но короче вибрации меньше стали намного. Ну и он работать стал стабильней, когда вот ты его только так завел. По выхлопам нестабильно, по салону стабильнее.